ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй яй Не врезаться бы куда-нибудь Я приземлюсь на грузовик, мать твою, столбы А, это не грузовик Как мне приземлиться на грузовик? О, о, о, о, Да не тот грузовик, ну! Это мусорка, это мусорка, нет Оооо, оооо, это жесть, давай давай-давай-давай-давай-давай, отлично. ай и только не падай, ну что ты, что ли? Теперь, наверное, мне нужно свалить от полиции, спрятаться. Валим. Ооо, там море! Свалил от полиции. Ой. Еще одна. Хорош. Бляха, это как? Это как сейчас было? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это GTA 5 Итак, дай-ка я сейчас с дороги уеду. Ляха. Ладно, Франклин меня простит. Франклин меня простит. Окей. Итак, сегодня, сегодня у нас по плану попробовать забраться вновь, короче, на... Небоскреб. Вы меня, короче. Ну, уже только с другим уже, ну, по другому плану, короче. А в комментах вы написали, типа, проще, наверное, одолжить у Тревора вертолет, короче, и взобраться на вертолете, короче, туда на крышу. А... Я долго, короче, думал, долго думал об этом, долго думал, короче. А... Потому что. Я очень, очень, очень, очень э, хреново отношусь к этим полетам, короче, в этом GTA 5, вот. Поэтому я долго думал, но вы меня все-таки уговорили и все-таки надо посмотреть, что это за задание такое недоступное задание, вот, сложно доступное, что оно из себя представляет, вот. А, когда Заберемся короче, наверх, выполним задание, мы отправимся с вами уже смотреть Вот у Тревора появились тоже э -э, незнакомцы там и чужаки У Тревора появилось, посмотрим их, короче, и уже посмотрим по времени дальше э -э, Если будет времени предостаточно, то мы отправимся, короче, выполнять вот сюжетку за Майкла Итак, надо, короче, сейчас... Перейти за Тревора, наверное. Тревору. Посмотреть. Кстати, у Тревора там два задания что-то. Вот. Посмотреть, а, где находится его вертолет. По идее, он должен быть, короче, да, вот. Он должен быть рядом с ним. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> Это безумие. Это безумие Так, вот вертушка. Окей. Надо запомнить, где она находится. Находится она вот здесь, так. Окей. А где у нас находится Франклин? Так, переходим за Франклина. Такую вот мы сейчас. Афир провернем, короче. Где у нас Франклин? Отправимся туда, наверное, на такси. Потому что ехать. Если будем ехать так, то будем ехать, как обычно. Пол миссии boys, я укажу пока ты там <звездил> что-то не это и не того окей okay. так теперь а, теперь теперь находится вот здесь вот здесь вызываем такси Клуб, да в такой одежде что-то, да, как-то? Да что ты говоришь? А, куда я побежал-то? Надо такси позвонить, таксисту позвонить-то. Таксисту-то позвонить, а? Не, у нас, у, на, у нас, что-то последнее время полюбил их ездить на такси. Платы и такси. Такси уже в пути. Я подожду. Окей, okay, ждем таксиста, ждем. <плёвый> Кстати, а, раз Тривер заправляет, короче, стрип-клубом, там, наверное, а, стриптизерши и выпивка должна быть бесплатная для друзей, как бы. Как бы так, но мечтать не вредно, hey, как man, говорится. Да, поехали туда, You're вот на точку. Right so Поедем с вертолетом. Так, пропустить. Пропустить. Окей. Ride, Все, мы приехали, короче, но я что-то не вижу вертолета. Бляха, неужели э, бесполезно приехали? Самолет только вижу. А где вертолет? Тревор уехал. Ух ты, это Тревор стоит? Да ладно. Эй, Трев. А -а -а, тебе почти удалось пократься незаметно, Фрэнк. больше холодного пивка? Тревор, здорово. Я ждал тебя здесь увидеть. Прикольно. А я его ударить могу? Нет. Тревор, короче, мне нужен вертолет. А нажмите, чтобы потусоваться с Тревором или отказаться от предложения. Пока нет. Извини, чувак, я обойдусь. Ладно, тогда пока. Тревор, а куда ты вертолет-то дел? Где твоя вертушка? Тревор? Гляха. И как быть? И как теперь быть? Где мне искать вертолет? Где искать этот долбанный теперь вертолет? Самолет, понятно. Блин, самолет не пойдет. Самолет на крышу не приземлится. Либо приземлится, но будет такая же, наверное, дичь, как и с дирижаблем. Аха, куда ты вертолет-то дел? Жесть. Жесть, жесть, жесть. Так, окей, а тогда. Тогда, тогда, тогда, тогда, тогда. Наверное, в аэропорт. Наверное, в аэропорт. В аэропорту там, по-любому, должен быть вертолет. Где где только вер... этот, аэропорт? Аэропорт вот он. Тут по-любому должен быть вертолет. Погоди, а вот это что? Вертолетная площадка и Возможно, здесь вертолет есть. Ну ладно. Ладно, давай, поехали, короче, в этот. В аэропорт. В любом случае нам нужно сегодня Забраться на этот Санный, короче, небоскреб. Hey, right, Че, не они прямо сюда приедут? <laughs> Или там на дороге будет ждать. Ну-ка давай посмотрим, откуда приедет таксист. Сейчас со взлетной полосы, как приедет. А нет, смотри, сюда едет. Он завернул. Обслуживание просто на 5 баллов. Это же, блин, Яндекс-такси. Стой! Куда поехал-то? Я тебя вызывал. А поехали туда. Аэропорт, короче. Вот запарная да миссия. Нет, сама миссия может и не запарная, запарная, короче, начать ее. Зачем? Зачем такие сложности придумывать? Так, окей, народ, чуваки, здесь есть у вас э, вертолет или что-то, что-нибудь с пропеллером? Так, я смогу пробраться сюда? Отлично. Отлично, ворота открылись. Блёха! Теперь менты за мной. <laughs> да ладно, так, так, так, ищем вертушку. Погоди, погоди, погоди. А, я думал, стреляют, это лужа. Так, вертушка, вертушка. Самолеты, самолеты. Вертолет где? Вертолет мне дайте. Чё у вас ни одного вертолета нету, э? Чё за аэропорт такой? Чё за херня? за херня. Вертолет не дай. Может там? Может где-нибудь где там? бляха а ну вертолет вон ментовский летает, но... Да отвалите! Я же ничего еще не сделал. Я же ничего еще не сделал. Что вы по мне стреляете-то? Успокойтесь, но... Успокойтесь. Дайте мне вертолет. Сколько можно там же меня тут? Яха. Какого черта? Какого, мать его, черта? Да отвалите! Нету ни одного вертолета. Не вижу я здесь вертолет. Так, это что, самолет? Или вертолет? Он там стоит, что? Самолет или вертолет? Самолет. Какого хера? Почему в аэропорту ни одного вертолета? Почему в аэропорту ни одного вертолета? Кто мне ответит на этот вопрос? Кто ответит мне на этот вопрос Задрали, короче Задрали, где там вертушка эта ссатая Чё, перестали хоть стрелять Лимузины Но В аэропорту даже лимузины есть, а вертолета нет Что за дичь Куда вертолет улетел? Может он сел? Может он сел? Короче, ладно. Убили, ладно. Бляха. Что ж делать-то? Что ж делать-то? Аллилуйя, блин, аллилуйя! Я нашел, короче, вертолет после долгих поисков. Короче, я все-таки вот нашел. Я вижу вертолет, главное, чтобы он не улетел. Он всего здесь один. Главное, чтобы он не улетел, короче. Мне надо как-то туда попасть. И это находится, короче, у нас, знаете, где это находится, вот где я видел, короче, это вертолетная площадка Виспуче. Мне надо как-то туда попасть. Вот. Наверное, вот здесь я смогу залезть. Аллилуйя. Аллилуйя, наконец-то я сейчас полечу на вертолете. Неужели? Неужели я нашел его? Отлично, смотри, какой -то красавец. Красавец-то красавец, но летать я не очень люблю. Так, окей. А, Давай-ка сейчас поставим мы метку на задание. Теперь главное Е. Главное Е, чтобы задание не пропало, как это было с дирижаблем. Надеюсь, будет все отлично, все будет хорошо. По-быстренькому, короче, долететь, потому что я не... Я вот не понимаю, почему вертолет всегда э, ну, ведет в другую сторону, вправо, допустим. Вот видишь, я даже не поворачиваю сейчас, а его ведет. Так, окей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 Есть там этот значок-то? Не исчез. Ну, типа, задание-то. Надо садиться. Бляха, сейчас буду еще полчаса садиться, короче. Да, хорош ты, выровнись, ты нормально. А почему его в бок опять тянет? Задрал. Садись, садись, садись, садись, садись, садись, садись. Отлично. Ты мужик, ты мужик. Отлично, отлично, отлично. Где? О, да. О, да, ребят. О, да. Смотри, опасность прямо в лицо. Смотри, в опасность прямо в лицо. Эй, секундочка, смотри сюда. Это безопаснее, чем улицу перейти. Ни хренаж себе. Гораздо больше людей погибло переходя улицу, чем делая то, что и там. Как тебе? Когда я садился целевать с акции, меня назвали психом. А теперь посмотри, в какой все жопе. Давай, трусишка, прыгаем. Используйся, чтобы смотреться для прыжка. Кто-то разогряется, баба. Так, а чем мне надо сделать? Мне просто надо было прыгнуть? Мне надо было залезть, короче. Да, вижу грузовик, как скажешь. Грузовик? Грузовик? Какой нахер грузовик? Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, какой нахер грузовик, эй, ты о чем? Надо приземлиться А как я приземлюсь на грузовик, мать твою, столбы? А, это не грузовик! Как мне приземлиться на грузовик? Вообще просто... Вы чё? Это просто дичь. Так, так, так, спланируйте прыжок на грузовик. Так, ладно. Я опять его пролетел, вон он, смотри, видишь грузовик. Я не знаю, короче, и, и, если честно, я не знаю, как это сделать. Я надеюсь, что он будет ехать только прямо. Бляха, вот, ну как вот он так вот приземлился ровненько? О, о, о, о! Да не дот, грузовик, ну! Это мусорка, это мусорка, нет! О! О! Это жесть! Кто поставил этот сраный столб? Я почти сел, почти сел! Кто поставил этот сраный столб туда? <свы> Жесть <свы> <свы> <свы> Ладно, третья, третья попытка Полетели Короче, надо вот так вот лететь, лететь, лететь, лететь, лететь, лететь лететь, Хлоп И летим на грузовик Давай, давай, давай Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка Давай, давай, почти, почти. Я вижу, Хорошо? вижу, да. Что... Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ну ёпта! А чё ты опустился то Зачем-то... А, -а, а чё он это, от отцепился-то? Почему он отцепился-то, ёпта? Что за дичь? Меня просто убивают эти задания, короче. Просто. Это просто жечь. э жесть Хлоп. Летим, летим, летим, грузовик. Давай, <тёх> давай, давай, давай, давай. Отлично. А я и только не падай. Ну что Т -т -т -т -т ты? Ты что ли? Надо же, мистер Консерватор, прыгнул, я думал, что ты на лифте поедешь. Чувак, это я, Джефф. Доминатор не долетел. Я выслушаю тебя на месте встречи, ладно? Он хоть продолжается. Это я думал, сейчас по новой надо будет. Ночью он гангстер. а днем с парашютом. А, сделай из этого сценарий. Продажи, братан. Только не я. Цены кусаются. Че? Сходимся в Land Ect Reservoir. И тогда, возможно, я изменю твой рейтинг с продавать на держать. И дело в шляпе. Дело в шляпе. Окей. У него такая же тачка, как у меня. Целевой риск. Целевой риск. Жесть. Наконец-то, наконец-то мы выполнили это задание. Наконец-то, друзья. Вот. Так, ну что, давайте переходим тогда к Тревору. Да. Кстати, погодите, этот дониматор, он сказал, что будет ждать где-то, где-то, где-то, где-то. Вот. Но пока, видишь, ничего не появилось. У Франклина. Я думаю, будет еще задание, наверное, скорее всего, с этим с дониматором, ли кто он там. Вот. А пока переходим к Тревору. Окей. Наш любимчик Тревор. Безбашенный чувак. Посмотрим, что у него, короче, за чужаки и незнакомцы. У него то вообще там дичь всякое происходит просто. Маламасия, знаменитость. Ч ⁇ он опять натворил здесь? Тревор. Ты куда пришел? Что это за задание? Ты куда приперся? А, Тревор. А, Тревор. А, Тревор. Так, окей, э, мы находимся тут, и незнакомцы у нас недалеко, в принципе. Так что поехали к своим ходом. Я не хочу ехать на треворском, короче, этом грузовике. Если честно, он мне что-то разонравился. Ну, он прикольный, но мне разонравился. Я хочу погонять, короче, на чем-нибудь другом, на чем-нибудь новеньком, на чем-нибудь хорошем, на чем-нибудь интересном. На автобусе. Не. Так. Такой джип я тоже не хочу. Вот это что у нас за машина? На такой мы вроде ездили. Это еще такая же, да, наверное? О! Смотри, какая! Ле какая! Поедем вот на этой. Я прокачусь, не возражаешь. Ле какая! Стильная прям такая, да? Сразу видно, дядька при бабле. Дядька при на такой тачке так. Текстуры К этому мы уже привыкли Ой Да что ты Давай Ради Ради ты уже эти текстуры, ссаные. Так, окей, приехали Почти Сейчас глянем, что там у нас. Тревору. Прям вообще это чуло. Хотите увидеть, как живут на другой... Что там, планете или ничего? Что скажешь? Симпатичный домик? Нравится? Продаю, хочешь купить? Срезаю расходы. Нет, мне не нужно. Раньше я каждый день такие продавал. Понятно? Торговал мечтами, наполнял жизнь людей смыслом. Даже не знаю. А что тебе нравится? Тебе ведь нравятся красивые вещи, да? Конечно. А я совершенно случайно знаком с невероятно красивой женщиной. Хочешь чпокки-чпокки? Я чпокки. Джош. Джош Бернстайн. Yeah. <laughs> да. Я тот самый Джош Бернстайн. Никогда не слышал. Раньше я был крупным риэлтором. Но потом у меня отобрали Лизаньдию. Мой кусок хлеба с маслом. где телка? Да не понимаешь, на самом деле, на самом деле, э, тут дело несколько более деликатное. Этот. Э, Ленни Эйвери. Он. Он был моим лучшим другом. Он увел всех моих клиентов. Всех Как думаешь, сможешь уничтожить все его вывески продажи домов? Вроде не сложно, а оно того стоит Я тебя люблю Я тебя обожаю, обожаю, Ленни Эвери Ты мутный тип, короче Найдите и уничтожьте знаки Ленни Эвери продается, расположены по всей северной части города. Жесть! Это надо, короче, по всей части. И они не отмечены. Бляха! Ну вот не люблю я такие задания. Где ничего не отмечено? Там... Жесть. А сколько их всего эти? знаки северной части по всей северной части города давай прокатимся просто посмотрим в принципе это у нас обычные вывески продается продается кстати дружище вот сайт Эвери со всей недвижимости тебе поможет пригодится да Да иди ты. Так. Да какое соединение? Как мне там выбрать этот? Во. Так, Ленни Эвери. Купить дом, ответственное дело. Ленни Эвери, ответственный человек. Агент по недвижимости номер один. Слово риэлтор и реаль, Слова риэлтор и реальность звучат похоже на Лэнни Эвери больше, чем реальность. Мы продаем мечты квадратными метрами. Позвоните нам сегодня 10% комиссии, 100% старания убедить вас в том, что вы заключаете честную и выгодную сделку. Абсолютная примота прозрачность, креативные слога, уверенность в себе. Мы акула бизнеса, в хорошем смысле этого слова. Щелкней по карте для просмотра доступной недвижимости. Ааа. А вот это уже интересно Вид на океан, недавно отремонтированы три комнаты апартамента против пляжа на Плеевисте Идеально подход для корпоративных рабов, которые не отстают от моды и занимаются серфингом, чтобы доказать, что у них есть душа Окей, так, вернуться на... узнать координаты Координаты не дышат, были отправлены на ваш GPS Вот оно Вот это уже, да, вот это уже радует Сколько их там? Блин, их прилично Ну, поехали Будем ломать Будем ломать, будем крушить Ну, вот это более, как бы, да Чем, знаешь, инопланетные там Вот эти вот куски искать, которые Нигде не отмечены, и хрен их найдешь Здесь хоть э, можно как-то узнать Где на карте находится А то бы я, это, ну, хрен забил на эту миссию Честное слово Честное слово, хрен бы забил А так, в принципе, можем и посмотреть, чем кончится квест э -э -э за риэлтора Так <клышь> Ну вот это, вот это, вот эти апартаменты, а где у него здесь вывеска продается. Видит кто-нибудь? Я лично не вижу Продается, продается, не продается. Надо хотя бы узнать, как она... Как, как выглядит эта вывеска, как она, типа, продается. А, вот это, наверное, да? Опа-опа, смотри, смотри, смотри. Хера они там, хера они там. Ох ты, еще пушка у него, смотри. Знаешь, я суваться помогать не буду, потому что ненароком меня там захерачил. Смотри, убил. 15. 15 знаков, короче, надо уничтожить. Отлично. Отлично. Так. А -а -а -а. Список дел, СБМС. Вот так, вот так. Переходим на карту, да. Найти недвижимость. Так. Это я только что сломал. Окей. Блин, тут бы еще Не запутаться. Так, рядом. Рядом. Узнать координаты, окей по порядочку короче пойдем ага где-то здесь а с другой стороны понятно на другой улице здесь наверное можно сократить а нет здесь нельзя сократить поехали вот здесь сорян чувак Угу, вот она. Даже не выходя из машины, короче. Даже не выходя из машины, короче. Бляха, единственное, вот видишь, приходится, короче, это постоянно. Так, окей. Э, Идем сюда. Узнать координаты, все. Вернуться к карте. Окей. Приходится постоянно, знаешь, заходить в этот телефон. Ну, лучше, чем вообще ничего, да? Лучше же, чем... Ай-яй, ай-яй. Лучше же, чем вообще на карте ничего не отмечено. Окей. Три уничтожено. Есть. Три уничтожено. Все, вечно все орут У -у -у -у. Так, это был вот этот Идем вот сюда Бляха, потом они так разбросаны, короче, главное там не запутаться Бляха, менты еще Wonderful, абсолютно wonderful. Окей Я не думаю, что менты будут Слишком такой помехой Бля э, Уже эти Две звезды Это уже плохо Так, ладно Хорошо Бляха, теперь надо, короче Свалить от ментов, потому что Они не дадут мне узнать, где Находится, короче, этот Очередная... О, как это он так ехал? Ты видел? Ты видел, как это он ехал? О, Майкл. А, нет, Майкл. О, Майкл. Нет, Майкл, нет. Так, ладно. А... Ты видел, как он так буком ехал там? Надо, короче, спрятаться. Надо спрятаться где-то. А интересно, здесь фишка-то, это работает, которая, как вот знаешь раньше в GTA было, перекрасишь машину, и за тобой перестают гоняться. Так, хорошо, бляха. Хорошо, надо куда-нибудь заехать, заныкаться. Давай отсюда. В принципе, можно будет поменять тачку. Как? как там садиться? Все. Менты пропали. Так, э, хоть-нибудь сейчас тачилу, короче, выберем. Это что? Я хочу на гелике. Мы на гелике ездили, нет? На белом гелике. Так, окей, а, мы находимся тут. А, нам надо найти следующий адрес. Так, погоди, мы. Вот это мы расфигачили. Теперь едем, короче, вот так. Вот так, вот так, вот так. Да, наверное. Или. Ну да, так, так, так, так. Потом так, так, так, так, так, так. так. Ох, жесть, да? Ладно, погнали. Вот такая у нас будет серия сегодня. А, сюжетное задание. Наверное, по-любому мы не успеем. Поэтому потихонечку будем выполнять вот это задание. Будем крушить. Знаки. Так, где-то здесь. Вот он, знак хорошо Следующие. еще 10 штук еще 10 штук так это был у нас вот этот да едем вот сюда да кто там надеюсь я э, не пропущу ни одного как -то. а то потом Ездить блуждать, короче. Какой я пропустил, какой не пропустил. Это будет дичь. А, -а, -а на карту засмотрелся, ёб моё. Так, где? Где? Вижу. Нет. Хорошо. Хорошо, здесь в принципе свидетелей не было, никто не закричал после выстрела. Так, это у нас получается я вот здесь, да? Теперь Winewood Hills. Winewood Hills это где у нас живет Майкл, и где живет Франклин. Но их давай не должны попасться, потому что они же куплены. Так. Окей. О! Хорошо. 7 из 15. Э, приближаемся уже к финалу. Приближаемся к, фин к финалу. Так, это у нас был Вай, Вайнвуд, да? Теперь идем Эсси Джонс Драйв Эсси Джонс Драйв Да выйди ты Бляхай ты, назад ехать Эсси Джонс Драйв <laughs> Че это за крик сейчас был? Это как, как будто кошка. Но это не кошка. 8 из 15. Хорошо. 8 из 15. Так. Это у нас был AC Джон, да? Вот это, вот это мы, Вайнвуд, да? Идем вот сюда, вот. Вайнвуд Хиллс опять. Вайнвуд Хиллс 2. А что там? что то там Она врезалась и убилась 6. Э -э, Вайнвуд Хилс 2 Ну вот такая, знаешь, у нас серия, да Мало экшона В начале там был-то экшон такой А тут, а так, мало экшона, чисто Такая. На расслабоне. На расслабоне. Так, там у нас. Уау. Так, ладно. Надеюсь, ментов они не вызовут, пока я. По карте буду. Так, Вайнвуд 2. Едем вот сюда. Вайнвуд Хиллс 3. Блях, опять назад. Ч не вечно... Это... Ай-яй-яй-яй-яй, чуть не перевернулся. Встал, под... подкрался сзади. Так, Вайнлд Хиллс 3. Чувак. Ч там у него? Кепка улетела так. Вверх, видел? Хорошо. Так. Это какая была девятая? Еще шесть штук, да, получается. Ну, в принципе, справимся. Я думал, намного дольше будет, если честно. Так, ты там смотри, чтобы у меня колесо не отвалилось. Тут Придется машину искать и шедралом, блин, будет очень долго. Можно на такси, наверное, перемещаться просто сюда-сюда. Ну, ладно. Так. 10. Еще 5. Еще 5. Это был у нас в Вайнвуд Хиллс. Да, блин, куда-то звонишь-то, нахера ты им звонишь-то. Uh, Вайнвуд Хиллс 2. 3. Да получается, вот он. Едем. Аби Милтон Парквей. Аби Милтон Парквей. Аби Милтон Парквей. Ну хоть разворачиваться не надо. Аби Милтон Парквей. Ладно, это. Не забыть. Чтобы потом не запутаться. А, Милпер Паткер Дрифтуем. Дрифтуем. На гелике такой, да, ездит вандал. Вандализмом занимается. Сочнется Так close. Так, еще 4 Еще 4 Приближаемся, приближаемся уже Так, Абвэмилтон-Артар, Парквей Дальше едем Вот сюда Вайн-драйв Вайн-драйв Вайн-драйв Вайн-драйв Вайн-драйв Вайн Пол One drive. знаешь, такое. <смех> так. Недалеко. Следующая там еще ближе должна быть. Они рядышком стоят друг с другом. Бляха. Fuck. Это Сакура? А ч ⁇ у меня? Все, машина не едет. Еле машина, смотри, едет. И это. Ведет ее в бок. Не, надо что-то менять. Надо машину менять о ты как раз кстати О, да свали ты окей так где там а, у нас это видал какая-то чего смотри стоит прикольно да так о Вижу. Я ж думал потерял. Так, окей, 12 из 15. Следующая должна быть где-то недалеко. Быстро, быстро, быстро, пока менты не подъехали. One drive, one drive, one drive, one drive. Вот здесь. Eclipse. Eclipse. Так, ну я надеюсь, одни это, свалят да, А потихонечку, чтобы меня тут Никто не сдал Не привлекаем внимания Так, где тут? Где-то здесь должна быть Вон она Окей okay. 13 из 15 <laughs> <Unbelievable>. <с <с?> Так, быстро, быстро, быстро Окей, okay. едем Тогда в Wild Hills вот сюда вот И потом на самую верхнюю У нас всего две осталось Леха, менты. Ну ладно. А, еще не туда поехал, короче. Повернул не туда. Ладно, но ну, я думаю, можно там обрулить будет. Да, перестроение маршрута прошло. На да, яндекс карте наш. не носятся, видал. Видал, видал, да? Так, вот этот же пар мне нравится. Прикольный такой он и стильный и поворотливый и быстрый вообще прикольно так где тут последняя осталась последняя я. так ментов поблизости нет нет тогда я успею сейчас выбрать быстро быстро быстро быстро выбрать короче так и едем марл Marl... там марл то какой-то драйв короче все, последнее. Да ёпт. Ни хрена они тут. Пошли вон, дядьки. Устроили тут. Из-за каких-то да, свалили Из-за каких-то, блин, этих щитов Смотри, какую дичь устроили тут Подумаешь Щиты разломал Или я что-то сделал, я уже забыл Или я убил кого-то <laughs> Так, окей, мы приехали Вертушка, смотри, даже вертушка, прикинь За мной полетела Пошли вон так, окей. <тит> все, уничтожены все знаки, уничтожены. Теперь, наверное, мне нужно свалить от полиции. Спрятаться. Валим. О, а -а -а, там море! Свалил от полиции. Ну зато эпично свалил ну еще не свалил но почти свалил жесть так надо я знаю оружие наверно выберу сейчас, на всякий Бляха, если меня сейчас убьют не дай бог заново надо будет выполнить какая красота да Надо как-то от вертушки избавиться. Все хорошо. Она, она, она, она всем, всему мешала, короче. Она с высока меня видит, и все, все за мной бегут сразу. Что-то медленно бежим. My name Tre Нужно тачи О, oh, я вижу Нужно тачила Отлично Теперь можно спрятаться Теперь можно спрятаться М -м, блин, кругом облава, смотри. Ай-ай-ай. Еще одна вертушка, что ли? Валим, валим, валим, валим. А -а -а -а. Засратая вертушка. Отлично. Видол просто как снайперский. Ой. Еще одна. Хорош. Бляха. Это как? Это как сейчас было? Переворачивайся. Ну тревор, переворачивай машину. Сейчас взорвется. Пипец. Ооо. Нет-нет-нет-нет-нет. Живым меня не возьмете. А то опять все эти все оружие заберут. Все по новой покупать. <и maioria> да на тебе. Задрали. Короче, устроил. И все начально... <с conna> началось, короче, с табличек. С каких-то табличек просто. Вот до чего вандализм доводит. Никогда не занимайтесь вандализмом. Вот... Вы... Попаду? Красив! кроссовчик Еще один. Попаду? Эх, не попал. Не, я понимаю, что меня убьют здесь. Поэтому я как бы так и не, не это. сильно не сопротивлялся. Окей. Но зато мы вроде как выполнили задание. Вот. Не знаю, что нам за это дадут. Будет какая-то пометка, что я там типа это выполнил задание или еще что-то? Позвонит он? О. У Ивери осталось так мало рекламы, будто он вылетел из бизнеса. Приезжай ко мне в мотель Биллинг Tide э, в восточном Лос-Сантосе. Окей. Окей. А он приглашает себе в мотель, короче. Но этим уже займемся в следующей серии, вот. Потому что это у нас подходит к концу. Ну вот такая вот у нас по минимуму экшена. В принципе, была серия. Ну, думаю, понравится. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, э, подписываемся в группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.